Брат, не грусти, мы встретимся в Альгале И будем снова вместе пировать Не дюже нам с тобою жить в печали Мы не боялись жить и у Бять не дюжи нам, с тобою быть в печали. Мы не боялись жить и умирать. Никто не выбирает смерти но мы с тобою бились как могли если есть миры помимо тверди мы их найдем пускай не вдали если есть Миры помимо тверди, мы их найдем, пускай не вдали, богов я видел. Вы уж мне поверьте, Им наши страхи точно не нужны. Есть воля, что сильнее даже смерти, И мы с тобою с нею рождены. Есть воля, что сильнее даже смерти, и мы с тобою с ней рождены. Открыты нам. Небесные чертоги И мы когда-нибудь Уйдем туда с тобой Мы викинги, а значит тоже боги Мы короли над небом и землей Мы викинги, а значит тоже боги Короли над небом и землей.